Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в каком городе вы находитесь, в каком центре? Как вас зовут? Можете возраст сказать. Uh -huh. Так, меня зовут Ульянова Ирина Евгеньевна, мне 60 лет. Я нахожусь в городе Самара, в центре Поманькаута. Расскажите, пожалуйста, вот вы посещаете сейчас массаж. Какой массаж у какого специалиста? Uh -huh. Я сейчас посещаю курс Чининзана. прохожу курс у Елены Геннадьевны. А еще такой вопрос, почему вы решили пойти на массаж именно этот? Вы уже были на нем, посещали ли его? Почему вот именно вы решили сейчас пройти курс? Ну, проходила такой же курс массажа неоднократно у разных специалистов. Вот. Но учитывая, что, в общем-то, такое непростое сейчас время, да, которое, в общем, пандемия, вот я просто решила, выбрала время для себя. Для укрепления иммунитета своего здоровья. Потому что всегда видела положительный эффект от данной процедуры. То есть предыдущие разы, когда вы посещали массаж, у вас очень хорошо, ну, так скажем, да. был скачок в плане здоровья. Да. У -у -у. Сейчас, вот сколько вы уже сеансов посетили, что вы чувствуете? Ну, я посетила три процедуры. А, ну, Самочувствие хорошее. У -у -у. Отмечается, даже несмотря на такое небольшое количество процедур, уже положительный эффект. Что вот, Именно какой эффект, что вы чувствуете? Ну, Во-первых, спокойствие такое душевное, в общем процедура проходит в такой очень теплой обстановке, очень внимательное отношение Елены постоянный контроль самочувствия пациента. Вот. Положительная динамика в том, что, во-первых, расслабление уже быстрее достигаешь, болевой синдром ушел. В общем, надеюсь, что с каждой процедурой будет лучше и лучше. Может быть, есть какие-то слова, которые вы хотите сказать именно тем пациентам, клиентам, людям, которые еще не были у Елены Геннадьевны, чтобы вы им хотели порекомендовать или чтобы вы им хотели сказать, ну, чтобы они, например, приняли положительный Решение именно в сторону посещения массажа. На личном опыте я убедилась в полезности такой процедуры. Поэтому я бы всем пациентам рекомендовала пройти обязательно такой курс, не меньше 10 процедур, чтобы почувствовать настоящий эффект.